Что делать, если бессилие? Привет! С вами Леонид Алан. И я сейчас нахожусь в тренажерном зале, а утром, когда я выходил из дома, мне мой клиент задал вопрос, что делать, если нет сил, если вот именно вот падает бессилие, нападает такое все, нет сил, нет, ну, руки просто опускаются, ну и невозможно что-то делать. Вот нет сил, что, эм, как с этим справляться? Давайте для начала разберемся с причинами. Да? У бессилия, у отсутствия просто энергии для действий есть две причины. Первая причина чисто физиологическая усталость. Вы много работали, вы целыми ну, там, утречком раненько в 5 утра просыпались, целый день на работе, ге-гей пахали, а потом вечером пришли домой, дома еще работали в 12 в час, два-три ралжились, опять в 5 утра поднимались. так. 5 дней подряд, а потом суббота, воскресенье, снова какие-то дела. И так две-три недели, месяц подряд, и все. Просто нет физиологических сил. От этого, естественно, включается защитная реакция организма и нет желания что-либо действовать. Все. Просто организм на подсознательном, на подсознательном уровне организм заботится о себе. Это первая причина. Ну, как, собственно говоря, есть Избавиться, как испай, исправить вот это вот бессилие, просто отдыхайте, просто проведите себе день, два дня, субботу, воскресенье, день лентяя, просыпаться без будильника. Вот я помню, у меня был период, когда я целый месяц вот именно находился в таком режиме, в таком драйве. У меня получается с понедельника по пятницу была работа, потом... Первые выходные я участвовал в тренинге как участник, как ученик. Потом на следующей неделе, опять пятница, суббота, воскресенье, я проводил тренинг. Потом опять следующие выходные я ездил куда-то, выступал на фестивале, участвовал в фестивале. Я в 4, На 4 выходные я просто выключил будильник, выключил телефон. Я лег спать в 9. Я проснулся в пятницу. Я в субботу проснулся, только проснулся в двенадцать. Я в 12 проснулся, и вот именно заставил себя подняться с кровати часов в два. Это вот столько мне нужно было времени, чтобы восстановиться, чтобы набраться сил, ну как-то так, что-либо действовать. Весь день провел уже в день лентяя, я уже ничего не делал, там уже двигался дальше. Но эта физиологическая причина, она самая простая. Более сложная, это фрустрация. То есть бессилие, как фрустрация, как Хроническое невезение, неудача. То есть когда вы хотите что-то делать, ну, сделали, хотели что-то сделать, но у вас не получилось. Раз не получилось. Или это бывает либо хроническое, и много раз подряд неудача, неудача, неудача, и все, и уже потом руки опускаются. Либо была вы поставили себе такую большую и огромную цель, и вы ее не достигли. Вы долгое время, вы к ней двигались. И пытались достичь, пытались, вкладывали силы. У вас было много планов простроено на потом, что вы будете делать после того, как достигнете цели. Но в этой цели не достигли. То есть будущее не реализовано. И бессилие, это вот именно инстинкт опустить руки, это проявление эмоций горя. Печаль, горе. Ну, у каждой эмоции есть своя функция. У горя есть функция это реакция на нереализацию ожидаемого будущего. То есть реакция остановки для корректировки жизненного пути при нереализации ожидаемого будущего. То есть ваше подсознание вам говорит, что все туда, куда я хочу, я уже двигаться не могу, значит нужно остановиться и сформировать новый жизненный путь. То есть если вы почувствовали, что вы... Без сил вы опускаете руки, и вам не хочется ничего делать. Это признак либо того, что не реализовалась какая-то большая цель, которую вы хотите, либо не... хронически не реализуются маленькие цели. Что делать? Останавливайтесь и думайте, какие цели не я не смог достичь, или там какие желания хронически не воплощаются, да, большие или маленькие, ну, у каждого свои. Ну и вот остановиться, позволить себе вот, вот в этом моменте, вот в этой ситуации, самое главное это остановиться и не заставлять себя ничего делать. Не пинать себя ногами, не говорить, что ты лентяй, лентяйка такая, нюни свой раскис, и ни в коем случае такого не делать. Остановиться. Погоревать, поплакать, пожалеть себя, это надо, это важно. Пожалели себя, что да, ну вот так вот произошло, вот, вот не реализовалось. И подумать наперед, как теперь, вот теперь я нахожусь в другой реальности, в другом мире, не в том, в котором я ожидал. Что теперь я могу сделать, как теперь я могу простроить свое собственное будущее. И... Начать жить уже не с, ожидаемым, ну, не с ожиданием, ну, не мечтами, фантазиями о том, чего уже не случится, да? а уже в, именно в новой ветке реальности, в том, что вот, вот, ну, вот так, вот так случилось, теперь вы здесь, там, где вы оказались. Все, с вами был Леонид Ирлан, увидимся дальше, если вам будет нужна помощь, если вы не можете сами справиться, то жду вас у меня на консультациях, где мы с вами вместе будем справляться с вашим бессилием. Все, всем пока!